Повыше под складками синей юбки. Ганин уснул, лежа одетый на нераскрытой постели. Воспоминание его расплылось и перешло в сновиденье. Это сновиденье было необычайное, редчайшее, и он бы знал, о чем оно, если бы на рассвете его не разбудил странный, словно громовой раскат.